Всем привет! Опять куча матвеев у вас на экране. Прямо они вдаль. Если, а если так сделать, как-то... Фух. Мари, смотри, смотри. Фух. Возникает вопрос, где же взять трафик. На мой взгляд, в России, если вы работаете на русскоязычный, так сказать, сегмент интернета, не так много мест. Нужно искать места, которые позволяют вам получать трафик самостоятельно, без денег, без особых затрат. Давайте поговорим, допустим, про e-mail рассылки. Чем они плохи? Туда нужно загнать аудиторию, а загнать ее непонятно откуда. Так что e рассылки нам, например, не подходят. Что касается группы ВКонтакте, это многие новички стараются сделать группу ВКонтакте. Ну что, какие инструменты есть ВКонтакте? Только друзей можно приглашать, но все нормальные друзья уже давно сделали, что их нельзя никуда приглашать, потому что куча ботов, куча школьников, всяких сервис принтов тоже их приглашают, ВКонтакте нам не подходит. Давайте какие-то другие источники трафика, там ну... Какой-нибудь там Facebook, там аудитории нашей. Целевой на данный момент мало. Во что мы упираемся? В то, что нам нужно какое-то бесплатное место, где мы можем черпать трафик в больших количествах и не сильно напрягаясь. YouTube. Чем хорош YouTube, я уже говорил. Вы можете сделать ролики под поисковые запросы и худо-бедно с них цеплять трафик. Отсюда можно перезаливать трафик ваш паблик в контулкте, в вашу e-mail рассылку, на ваш товар, например, товар какой-нибудь хороший. вот, То есть огромное количество мест, откуда вы с YouTube можете трафик, соответственно, гнать. YouTube хорош, повторюсь, тем, что вы бесплатно можете двигать канал и в поиске работать с этим делом. Напишите в комментарии, у кого есть опыт бесплатного продвижения канала, за какое время вы набрали сколько подписчиков. Но не ютубом единым жив человек. Еще одно место, которое позволяет бесплатно получать трафик, ну или почти бесплатно, это сайт. Сайт хорош тем, что написав большое число контента, большое число статей, вы тоже можете все это дело монетизировать, загонять в рассылку, продавать товары и так далее, и море всего. То есть сайты, это на мой взгляд, тоже тема перспективная, ну для тех, кто умеет с ними работать. Просто сайты сложнее, чем YouTube. Там больше, скажем так, тонкостей, больше конкуренции, больше хитростей. Но в целом сайт тоже может генерировать вам трафик. Это очень здорово. Поэтому, на мой взгляд, новичкам нужно смотреть в направлении или. То есть стартовать проще всего, чтобы было где брать трафик. Или с YouTube канала, или с сайта. Что касается других всяких вещей, да, Instagram, Twitter, Facebook, Одноклассники. Это все тяжело. То есть там на старте аудиторию набирать тяжело. YouTube и сайт хороши тем, что они работают с поиском. то есть А поиск этого, по сути, источник трафика большой и бесплатный, в отличие от всего другого. Поэтому я считаю, что новичкам лучше всего смотреть в направлении YouTube или сайта.